Молодой человек, не обижайте язи! Твою мать! Зачем так выражаться? Все же мы люди культурные. Хоть бы проебал! Почему вы не желаете мне удачи на голду? Чисто из-за уважения к вам, не взял. Заебись, давай, давай, давай Лети, Сань, бери Да-да, заебись, беру Да Блять, ебать ты, долбоёб Ну ты бы нахуй Ну ты бы нахуй Не знаю, где ты, стоп Наверное оператор, который так судорожно меня снимал, тоже напивал эти строчки. Иначе, я его назвать не могу. А знаете, как я стресс снимал? Кто играет дружно в ряд, воспарели наш отряд. Терпеть не мог дуэлентов ебанных. Вот иногда гонял их на впризики. Не всегда, конечно, получалось, но я старался. Вот пидор, попал. Уже смотался. Хватит меня обижать, заебал. Я ничего плохого не хотел сделать. Я сюда вообще по попаркурить зашел. Пусть мама слышит. Пусть мама придет. Оденет фриза и рельсу набнет. Блять, ебать ты, долбоёб, ну ты бы на... Ну нет, иди нахуй. Я за тобой прыгать не буду. Хорошо, поиграем по твоим правилам. Когда ибошитесь один на один, важную роль играет грамотный фантом. Главная задача облапошить соперника, чтобы тот и не понял, что произошло. Техника ниндзя. Можно часами выжидать, пока ваш соперник допустит ошибку обычно это так и происходит и вот момент, который может решить судьбу и попал! казалось бы мы ни разу его не убили но все идет по плану он нас боится как огня и прыгает по углам а это и есть успех. Блять, ебать ты, долбойок! Ну ты бы нахуй!